Здравствуйте! Сегодня давайте поговорим о такой теме как психологическая резилентность, то есть психологическая устойчивость, то есть устойчивость нашей психики. Разберем вопросы, что является устойчивостью, какая психика не является устойчивой и что нам всем с этим делать. И самое главное, как сделать так, чтобы наша психика была устойчивой. Всем привет! Ты на канале Брамовед. Здесь мы говорим о жизни, о обществе, о психологии. Я предлагаю разные психологические пути решения сложных жизненных ситуаций. Меня зовут Антон Шульгин. Я дипломированный психолог. Если у тебя есть психологический запрос, приходи ко мне. Я буду рад тебя видеть. Итак, сегодняшняя тема это психологическая резилентность. Что такое резилентность? Это способность восстанавливать свою форму изначальную форму Этот термин нам, к нам пришел из физики и он означает это способность твердого тела восстанавливать форму свою после какого-то воздействия на него вот чтобы было понятно нашим зрителям моим зрителям почему нашим там зрители -то мои я расскажу такой пример как-то когда мне было сколько лет то Учился в классе в шестом, у меня отец купил первый раз машину «Жигули». И мы поехали на дачу, и он мне стал э, пытаться учить водить машину. И что-то там, я помню, не помню уж точно, произошло, но, в общем, когда я сдавал задом на этих «Жигулях», новокупленных, из-за которых он отстоял огромную очередь, да, э, я въехал в забор с задним бампером. И думаю, все, сейчас меня батя просто бошку от от открутит. И когда я вышел посмотреть на задний бампер, а у Жигулей раньше старых, у них были металлические бампера, я, значит, увидел, и я просто был поражен, как вмятина на бамперы выпрямилась. То есть вот я ударил бампер, вышел посмотреть, что там произошло на заднем бампере, да, и увидел, как эта дырка, точнее, не дырка, а вмятина, она прям со звуком, характерным ударом по металлу она выпрямилась обратно и была как новенькая ну царапины конечно остались но дырка бы вмятина не было и вот с тех пор я как бы понял что физические твердые тела да они могут восстанавливать свою форму Итак, давайте разберем а как проявляется вот эта психологическая устойчивость я не буду называть больше термин резилентность сложный термин не все понимают и мне он тоже не нравится мне вообще не нравятся иностранные слова мы как бы живем в России, пользуемся русским языком. Зачем вот эти все резилентность, там всякие вот эти термины, когда есть нормальное русское слово, которое понимают все. Устойчивость. То есть, насколько психологически устойчивый человек. Как это проявляется? Это проявляется в том, что человек способен держать свои чувства под контролем. То есть, когда происходит какая-то незапланированная ситуация, то обычно люди начинают вестись на поводу своих чувств и как-то эмоционально реагировать то есть э, принимать решения под воздействием диктата своих собственных чувств и в 99 процентах случаях это проигрышная стратегия потому что наши чувства они очень часто нас ведут не туда потому что нужно было бы руководствоваться нашим разумом а мы пошли на поводу чувств то есть взболтнули лишнего ругнулись проявили злость агрессию не сдержали себя. Вот я именно про эти случаи говорю. Все мы видели людей, которые способны держать себя в руках, у них вот эта психологическая устойчивость достаточно находится на высоком уровне, и нам, в принципе, всем очень комфортно, и мы хотели бы иметь рядом с собой человека, который обладает собой, обладает своими чувствами и способен в критических ситуациях руководствоваться разумом. Как минимум, это очень разумно, иметь такого друга, который все-таки не слушает диктат своих чувств особенно это касается женщин вот для женщины очень важно иметь рядом с собой мужчину который бы не вел себя как женщина потому что женщинам простительно у женщин обычно ум и чувства вот эти вот эмоции они раз в шесть работают сильнее чем у мужчины и поэтому женщина с одной стороны это является неким благословением для нее потому что она способна в 6 раз сильнее любить в 6, в 6 раз сильнее испытывать наслаждение чувственное от чего-то чем мужчина но с другой же стороны это является ее проклятием проклятие заключается в том что она также в 6 раз способна и ненавидеть и, и испытывать какие-то страдания Легкий пример, это вот, например, если капает какая-нибудь грязь у меня на ботинок, ну, неприятно, но, в принципе, я могу даже и так пойти, и мне психически это будет окей. Но если у женщины порвались колготки, или ее там кто-то матом обложил, или что-то, вот, чувство как-то не удовлетворены, вы можете сами сделать э, легкий эксперимент, вы поймете, что уж женщине доставляют намного больше страданий, когда что-то идет вот э, в чувственном плане не так, как она, как ей бы нравилось. И поэтому с такими людьми, которые способны себя держать в руках, женщине чувствует очень комфортно, и она подсознательно тянется к таким людям. Потому что я уверен, что никакой бы женщине не понравилось бы иметь рядом с собой мужчину, по форме тела это мужчина, но по сознанию, эмоциональному сознанию этот мужчина себя ведет как женщина. Он впадает в истерики, он проявляет чувства там, где нужно, наоборот, показать свою стойкость. Итак, давайте теперь посмотрим, а как она возникает эта психологическая устойчивость. Вы знаете, вот бытует мнение, э, бытует мнение, ошибочное мнение, что чем больше на своем веку человек пережил и чем больше он увидел за всю свою жизнь, тем более он психологически устойчивым является. На мой взгляд, это полная глупость, потому что если мы возьмем удельно, да, вот выборку из тысячи человек с одной стороны, которые родились в семье нормальной, воспитывались, у них там никто раньше времени не умирал, никого в тюрьму не сажали, каких-то там пьяных поножовщи не было, то есть наросли в нормальных человеческих условиях. И возьмем тысячу людей, которые прошла всякие лагеря, были зеками, да, какие-то военные конфликты, им пришлось убивать людей. И прочие экстремальные ситуации, то на самом деле вот чем больше человек, чем больше психика человека испытывает такие экстремальные режимы, тем больше она разрушается. Опять же, есть исключения, понятное дело, везде есть исключения, но в целом, то есть, если э, ты родился в неполной семье, где рано, где, там, где, где рано ум, умирают люди, где, не дай бог, кто-то покончил самоубийством, там мама-проститутка, папа там сутенер, я не знаю, брата сумасшедший, дед, там, дед, там дедушка-государственный изменник, да, и прочее, прочее, как бы вот, когда у тебя с самого детства идет вот эта вот чрезмерная нагрузка на психику, неважно, ты мальчик или девочка, то тем больше у тебя вот эта психика расшатывается. Вот если мы посмотрим, например, на э, людей, которые прошли военные конфликты, да, вот как бы вдруг какой-то шум неизвестный, он там может сразу там за оружие пытаться э, хвататься. Вот просто вот психика так уже разрушена. Или, например, собаки тоже вот, э, очень было популярно в 90-е э, бойцовские клубы, когда собаки дрались кусали друг друга за деньги да был тотализатор и люди думали что чем больше собака таких боев проведет тем более спокойной она будет но по факту по статистике мы видим самое совсем обратное когда эти хозяева потом чуть что происходит у этой собаки у ее окончательно психика ломается она просто грызет все всех дома поэтому на самом деле могу сказать что вот с уверенностью могу сказать что чем более лояльные, чем более гуманные у вас условия изначально с рождения были, тем больше вероятность того, что ваша психика будет вот это вот устойчиво, будет умело сопротивляться и умело противодействовать всем нашим жизненным факторам. Итак, давайте теперь при придем к вопросу, а что же делать? Понятное дело, что жизнь человека не идеальна, и мы не сможем жить за стеклом, мы не сможем себе... Мы сами себе и мы своим детям тоже не можем создать идеальные условия, такие прям, чтобы пылинка туда не села, на эти идеальные условия, все равно так или иначе будут какие-то несовершенства, будут какие-то потертости, будут какие-то сложные моменты, да, будут какие-то страдания, это неизбежно. Наша жизнь, она не предполагает, знаете, что мы здесь каждую минуту были счастливы. И я лично, как психолог, рекомендую каждому человеку, который попадает в сложную жизненную ситуацию, сделать два шага. два шага. Перед тем, как сделать два шага, давайте я покажу, как делать не надо. Значит, известный пример, даже без, безличностно, просто вам расскажу, у каждого есть такие знакомые Две, две девушки одинакового возраста рожают ну, беременю, да, рожают детей. Один рождается мертвым, ну такое несчастье случилось, да, и умирает. И э, у другой тоже рождается мертвым и умирает. Значит, что делает одна? Правильный образ мыслей. Она идет дальше, используя два шага, которые я вам сейчас расскажу, какие нужно сделать два шага, чтобы пойти дальше и вести дальше жизнь нормальную. И, значит, другая девушка, которая не делает эти два шага, и она вскорим временем сама, сама умирает. Что она делает? Давайте разберем вот эту трагическую ситуацию. Девушка начинает не принимать свою судьбу. Она начинает, начинает, начинает, она начинает винить в сложившейся ситуации себя, Бога, судьбу, общество, врачей, кого угодно она начинает винить. Обвинять значит не принимать эту ситуацию, она с ней не соглашается, она и внутренне сопротивляется, противостоит. Следующим шагом она погружается в депрессию и отказывается фактически от жизни. Таких людей можно обнаружить, что они перестают ухаживать за собой, если в дом зайти к такому человеку, то сразу будет видно, что дом не убирается. Человек сам за собой не следит, за домом не следит. И, в общем, медленно, но верно угасает. Обычно 2-3 года, и человек там либо сходит с ума, либо совсем в жесткую депрессию погружается, либо там умирает от каких-то онкологии открывшейся и прочих болезней. То есть вот онкология – это как раз-таки вот эта вот это вина, обида, непережитые сильные эмоции. Этот, этот вариант мы не будем разбирать. как бы Там, там на самом деле ничего, ничего интересного нету. Давайте с вами разберем вот другой вариант когда человек делает первые два шага правильные. Итак, что лично я, как психолог, советую? Первый шаг, на самом деле, вы знаете, вот этот первый шаг, он хорош вообще для любых жизненных ситуаций, вот вообще для любых. И первый шаг называется принятие. Я прорабатывал эту тему, по-моему, года два, и вообще хочу записать цикл видеороликов, я думаю, у меня много будет, наверное, ролик в 20 наверное, запишу про принятие, потому что на самом деле не совсем вот так вот за 2 минуты я вам не объясню, что именно значит принятие, но по большому счету это принятие означает, что осознать то, что произошло со мной, в каком-то мере оно является справедливым вот вот значит вот так вот бог судьба высшие силы вот вот так вот сделали значит я это заслужила то есть все-таки постараться я понимаю что это сложно звучит но тем не менее постараться а -а -а -а начать думать в том смысле что виной этому являюсь я если я это сделал если точнее у меня это произошло значит каким-то образом я в этом виноват недостаточно позаботился не пропил курс витаминов не не о том не о том не о том не сделал то есть так или иначе если это произошло со мной да то собственно говоря так или иначе повинен в этом я и как только а, ты начинаешь считать что я в этом повинен то это очень жестко, это очень больно, это не будет хотеться, вообще ужасно не будет хотеться. Но есть одна причина, почему это нужно сделать, и эта причина она полностью перевешивает все вот это вот негативные эмоции, нежелание этого принять. Причина заключается в том, что как только ты принимаешь это и говоришь, что я в этом повинен, винить в этом ситуации можно только меня, у тебя возникает... Ощущение спокойствия и ощущение принятия этой ситуации. Ты просто ее принимаешь, и ты внутренне просто расслабляешься. Ты перестаешь а, свою энергию пускать на разрушение других людей или себя. То есть когда ты начинаешь кого-то обвинять, там вот он виноват, то виноват, Бог виноват, судьба виновата, то виноват ты свою, свою внутреннюю энергию постоянно отдаешь и ты опустошаешься, но как только ты говоришь, что виноват в этом я я этого достоин, все, что случилось со мной, это имеет высший смысл какой-то. Может быть, сейчас я это не понимаю, но через какое-то время я пойму. И я этого достоин. Все. Вот в этот момент у тебя возникает самое важное, это спокойствие. Понятное дело, что это будет очень не хотеться. Первое время после принятия будет какое-то отрицание. Но так или иначе, достаточно быстро, если ты будешь мыслить в этом направлении, у тебя возникнет спокойствие в твоем уме, Возникнет самое главное, самое первое, с чего вообще начинается какой-либо психологический рост, да, личностный рост, какие какая-то возможность как-то действовать в этой жизни дальше после каких-то стрессовых ситуаций, это спокойствие. То есть принятие, за принятие моментально идет спокойствие. Как только я принял то, что именно я виноват в этой ситуации, мне сразу же пришло в сердце, пришло, ну не сразу, может через какое-то время, но так или иначе тебе обязательно придет спокойствие. Это я по себе знаю. Потом как-нибудь расскажу, там, какой у меня был интересный в жизни случай, как я долго не мог принять. Но после того, как я принял, я прям почувствовал, что в моем сердце возникло вот это спокойствие, что вот все хорошо. Да, да очень больно, очень неприятно, очень прям ужасно вообще себя чувствую раздавленным. Но я сам в этом виноват. Мне, мне винить некого. Значит, сам значит где-то в прошлом там накосячил, что-то сделал не так, кому-то что-то сказал. И возникли такие реакции. И вот у меня сейчас такое несчастье. Но виноват я, мне, мне винить некого. И сразу же возникает спокойствие. Это первый шаг. И как только возникло спокойствие, только после этого ты можешь делать второй шаг, который заключается в позитивном мышлении. Без принятия, вот я на самом деле слуш, слушаю, тоже, тоже слушаю часто психологов, да, хожу на психологические тренинги, как-то пытаюсь образовываться в этом направлении, я чувствую, что и смотрю, что многие психологи они пропускают этот момент с принятием. Они говорят сразу, думай позитивно. Вот чтобы они... Не... Думай позитивно. Но как я могу думать позитивно, если вот он, гад такой, из-за этого врача у меня погиб ребенок? Или вот он, гад такой, взял муж у меня, и у меня муж ушел? Или там у меня жена такая негодяйка взяла и бросила меня с детьми? Или там негодяй такой взял и въехал мне в бампер в машину? Он виноват. И вот пока он виноват, спокойствия не будет он же виноват а как я могу быть спокойным пока пока он не виноват тем более если он еще не наказан к тому же но как только ты начинаешь думать что я виноват у тебя возникает спокойствие и вот спокойствие это как некий база некий фундамент который позволяет тебе начать позитивно мыслить только так я я лично вижу только в таком ключе и собственно говоря те люди которые приходят ко мне на консультацию мы работаем в этом направлении я пытаюсь им помочь принять эту ситуацию помочь потому что это очень тяжело ситуации бывают разные да там как бы гибель ребенка нельзя сравнить с тем что у тебя в бампер въехали машины по это совсем разные ситуации но так или иначе если ты принимаешь эту ситуацию у тебя в сердце возникает спокойствие и вот только тогда когда у тебя возникло спокойствие ты уже можешь начать думать позитивно это тоже второй шаг думать позитивно что не зацикливаться на себе то есть первый этап мы поняли что я виноват никто другой, у меня возникает спокойствие, а теперь не надо думать, а как же у меня получилось, вот какой я-я-я, не надо вот этот фокус внимания с я-я-я, Переведи на на решение этой проблемы, либо на, либо на дальнейшую жизнь. А что дальше буду делать? И сфокусируйся на позитивном ключе. Про это миллионы книг, миллионы статей. Я просто не буду говорить, как там мыслить позитивно. Наберите вам в Ютубе миллиарды роликов о том, как мыслить позитивно, что это значит. Это и так всем понятно. Я лишь просто хотела сказать, что в этом ролике, что перед тем, как... Мыслить позитивно и вот это вот э, вот, вот сложившейся ужасной ситуацией, вот этими событиями, да, должен быть некий мостик. И некоторые люди вот этот мостик, они упускают. А этот мостик как раз-таки заключается в принятии. Собственно говоря, вот это я хотел тебе сегодня объяснить. Пожалуйста, напиши свой комментарий вообще, что ты думаешь по этому поводу, какие у тебя были в жизни ситуации, мне интересно их послушать. Я отвечаю на все комментарии. Напиши, пожалуйста, какую тему тебе было бы интересно, чтобы я разобрал. В общем, увидимся в следующих выпусках. Пока!